أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتار أسرائينا سورة يسين آيات 13 بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذ جاء المرسلون وضرب وضرب в данном случае не переводим как союз И, поэтому данную букву мы в переводе не видим. Далее слово ИДРИП, что в словаря означает БИТЬ. Образован глагола глаголе но в данном случае смысл другой. ИДРИП. لهم. لهم для них, или же им, и как у нас говорят, я рапсал, то есть настолько сильно объясни, расскажи, не просто ради галочки, а настолько сильно, чтобы дошло до сердца, поэтому Севышний Аллах говорит идриб, не просто расскажи, и не просто приведи, а идриб именно от глагола دارب. Идриб Лягум Я аларга алларга. Метален. Мисал. Настолько сильно приведи, расскажи. Метален. Пример. В книге Аль-Иршат по поводу Дарабель-Метал говорится, что здесь два смысла. Первое. Сделай жителей деревни примером для мекканцев. Это первый смысл. И второй смысл. Узкор вабайин лягум кессата. Расскажи, напомни. Миканцам. Как пример жителей деревни? Асхабен Коряти жителей деревни. Здесь Юшня Аллах говорит корья Чуть ниже на этой странице будет сказано медина То есть здесь. Говорить деревня или же село, как в нашем понимании, маленькая деревня, наверное, неправильно. Здесь имеется в виду густо заселенное и огромное население, населенный пункт. В Википедии говорится, что это город Антиохия или же Антиохия на Аронте. Антиохия на Дафне, Антиохия Великая. Это древний город на территории современной Турции, на восточном берегу реки эль -Эси. Сейчас в Турции этот город называется Антакия. Из Джехэ, -э -э -э, когда к ним пришли Эль Мурсалюн, посланники. Всевышний Аллах говорит «посланники». И здесь не имеется в виду посланники, о которых мы знаем как количество 313. Или же как посланник, который пришел с новым шариатом. Здесь имеется в виду ученики, последователи пророка Иисуса. عيسى, то есть речь будет идти о... Апостолах, То есть Хавариин. Но обратите внимание, в Северной Аллах их называют посланниками. Мурсалюн. И весь смысл получается. О, Мухаммед, напомни им пример жителей селения Антакия. «Из когда мы отправили, говорит Всевышний Аллах, «Илейхим» к ним, то есть к жителям города Антиохия, отправили «Иснейни» двух посланников. Речь идет о учениках Иисуса. Один был Яхья, второй Юнус. «Факадзабу гума». Жители города сочли их лжецами. Фараоз и после этого мы подкрепили их биталиф третьим. Третьего апостола Аисали Салам звали Шемрун. Также говорится, что он был Раисуль Хавариин. То есть, в начале, как глава, был у хавариинов, у апостолов, ученик пророка Иисуса Шам'ун Раис. И после Айса, когда он вознесся на небеса, стал халифом, то есть, или же наместник пусть Иисуса был апостол по имени Шамрун. Феколю. И они сказали Апостолы Инна Илейком, поистине мы Мурсалюн, посланный к вам. Пророк Исаибер Алисалем отправил в город Антакия двух своих апостолов. Когда они приблизились к этому городу, то увидели человека, который пас своих овец. И его звали Хабибун Наджар. Хабиб. Тот, кого называют сахибу ясин. Сахиб. Приблизившись к нему, они дали ему салям, то есть поприветствовали его. И он им ответил и спросил, кто они. И апостолы сказали, мы посланники пророка Иса, пришли к вам, чтобы призвать вас поклоняться к одному всеви... всемилостивому. Хабиб Ан-Наджар спросил их, есть у них какой-либо далиль, доказательство. А что посланники ответили, что да, есть. И что они могут с позволением Всевышнего Творца по воле Аллаха излечивать больных, прокаженных и слепых, и оживлять мертвых. Тогда Хабиб сказал, что у него есть больной ребенок, который болеет с двух лет. И после того, как Хабиб привел их в свой дом и показал ребенка, Посланники по воле Всевышнего излечили его тело, и он встал. Увидев это, Хабиб уверовал во Всевышнего Творца. И весть об этих посланниках распространилась по всему городу Антиохия. И они с позволением Всевышнего вылечили много больных. Согласно же другому риваяту, Хабиб Наджар был слепым, и посланники Пророка Иисы, мир ему, вернули ему зрение. Вот два риваята. В этом городе был правитель, которого звали который был очень большим идолопоклонником. И весть о целителях дошла и до него. Он позвал их к себе и спросил их о том, кто они. Они ответили, что являются посланниками Иисы мир ему. Затем правитель спросил их о том, с чем они пришли. Апостолы ответили, чтобы предостеречь вас от поклонения тому, кто не видит и не слышит. Чтобы призвать вас поклоняться тому, кто слышит и видит. Тогда правитель спросил их, «Разве есть еще божество, кроме тех, кому мы поклоняемся?» Ученики Иисуса ответили, Да, есть. Это Тот, кто создал Тебя, Он твой Господь, Создатель. Затем Он приказал схватить их и прогнать. Согласно Риваяту Вахаб, пророк Иса, алейссалям, отправил в город Антиохию двух посланников, и когда они пришли в этот город они не пришли на поклон правителю. И это продолжалось долгое время. Когда однажды правитель выехал из дворца, по некоторым делам, он увидел двоих, которые поминают Аллаха. Увидев это, Правитель очень рассердился и велел посадить их в темницу и бить каждого из них палками по сто раз. Народ стал говорить, солгали посланники и были биты за это. И после этих событий пророк Иса, мир ему по их следам отправил первого из своих посетителей Шам'уна или Самсона. Когда он пришел в город, то притворился для них своим. Затем он пришел в тюрьму, где сидели его друзья. Охранникам он сказал, что принес им лепешки и хочет ими их угостить. Его пропустили. И Когда он зашел в их камеру, то первым делом поприветствовал и спросил, как у них дела. Затем он вышел от них. Через некоторое время он завел отношения с прибеженными правителя и даже подружился с ними. А они рассказали о нем самому правителю. И однажды он позвал его к себе в гости, познакомился с ним, угостил. И когда случился удобный момент, посланник Исы то есть третий, Шамрун, сказал правителю, «Я слышал, что в твоей тюрьме находятся два человека, которые призывают принять другую религию и отказаться от нашей». Что же они такого говорили? Что заслужили такого наказания? На что правитель ответил, что Ничего страшного они не сделали, и он на них лично не сердится. И вот тогда Шамон сказал, тогда давай послушаем, что они скажут. И когда пленников привели и спросили, кто их отправил, двое сподвижников Иисуса, апостолы, ответили, что их отправил Аллах который создал всякую вещь и которому нет сотоварищей. Тогда Шамун спросил их про качество Всевышнего. Посланники ответили, что Он Всевышний делает, что пожелает, и выносит решение, как пожелает. Тогда Шамгун, который стоял рядом с правителем, который притворился, что Он не ученик Иисуса спрашивает у этих двоих есть ли у них какие-либо доказательства что существует всемогущий творец на это они попросили привести им больного им привели одного слепого мальчика и не просто слепой у него даже не было глазниц то есть лоб спускается и лицо вот, просто плоское лицо даже ямок для глаз нет. И тогда пасаники попросили у Всевышнего, сделали дуа, взяли глину, протерли ею лицо мальчика, и он прозрел. Увидев это, правитель очень удивился, а он сказал, «Если ты попросишь подобное у своих идолов», они смогут сотворить подобные, то священен ты и твои идолы. Но на это правитель ответил, «О, Шамон, нет у меня от тебя секретов. Поясни, наши боги не слышат, не видят и не приносят пользы». При этом Шамон, когда они вместе с правителем заходили к их идолам, делал то, что делают местные жители, чтобы они подумали, что он с ними. Но все увиденное не хватило, чтобы уверовать. И он сказал посланникам, что если их Господь сможет оживить мертвого, то он примет их религию. Посланники ответили, что и Господь способен делать все, что угодно, Абсолютно все. Тогда правитель указал им на одного мертвеца, который умер семь дней назад. Его не хоронили, так как ждали прихода его отца, который не знал о его смерти, о смерти сына. У мертвеца уже изменился цвет за семь дней, и он начал разлагаться от долгого лежания. Два посланника возле него прочитали молитву Всевышнему вслух, а Шамон читал про себя. После этого встал покойник и сказал, «Я ушел семь дней назад и умер идолопоклонником. Побывал я в семи долинах ада» и призываю вас отказаться от того, что делаете, и уверовать в одного всемогущего Аллаха. Затем он сказал, «Раскрылись врата небес, и я увидел прекрасное лицо, которое делает шафарат за трех человек, который заступаются за троих». Тогда правитель спросил, «Кто эти трое?» Он ответил, что один из них – Шамрун, а остальные – эти двое, и указал на двух посланников. Очень сильно удивился правитель. Когда Шамон увидел, что его слова произвели на правителя впечатление, он призвал его к исламу. После этого уверовал правитель, уверовал его племя народ города Антакия, а те, кто не захотел прийти в истинную религию, на них ангел Джабраиль, алей салям, настал ветер, и они все погибли. Также есть мнение ученых о том, что правитель все же не уверовал, не принял ислам и отверг их. Олюбешару митлунавахмами ин Жители города сказали Ма Илля башар». Вы такие же, как и мы люди. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُمْ Все Всемилостивый никого не послал? Всемилостивый ничего не послал? Ин أَنْتُمْ антум... Вы всего лишь ИЛЛЯ ТЕКЗИБУН ЛЖИЦЫ Когда посланники услышали это, от жителей города Антакия, то пасанники сказали «Бисмилляхи рахмалалхим» «Колю Раббуна я'ламу Инна Илейкум Апостолы Иисуса Алейхиссалям сказали «Колю Раббуна я'ламу» «Наш Господь знает» «Инна Илейкум воистину» «Мы действительно ЛЯ МУРСАЛЮН Непременно к вам посланы. ЛЯ МУРСАЛЮН ЛЯ ТАКИД Здесь буква Лям не тянем. Это частица, усиливающая смысл. ЛЯ МУРСАЛЮН Всевышний Аллах послал нас для того, чтобы призвать вас отказаться от лжи И прийти к истине И предписано вам уверовать в него И принять его религию На нас возложено только миссия передачи ясного откровения. Мубин ясный.